Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, бизнес-завтрак на радио Роман Дусенко, невероятный спикер сидит сегодня со мной, Владимир Маринович. Урод до да ушей, хоть заячки пришли уже у меня. Поэтому надеюсь, что эти вот 45 минут пролетят, как всегда, просто мгновенно. Ну, привет. Здравствуй, Роман. Я очень рад. Спасибо, спасибо тебе большое за приглашение. Очень рад, да. А, кстати, недавно я прочитал. Оказывается, знаешь, так бывает. Мы сначала что-то делаем, а потом читаем, и оказывается, что это правильно. Так вот, когда я здороваюсь, вот как я сейчас, да, надо да, да, не да, просто да, здороваться, да. а в глаза смотреть. Поэтому это передается, знаешь, такой вот, вот ты знаешь, у меня сын. Я, угу. ну, как бы стараюсь из него воспитать настоящий мужчина. Я обратил внимание, что когда он здоровится, он отводит глаза. Я говорю, сынок, ведь это же неудобно. И вот попытаться ему объяснить, что это уважение, угу. что это как раз отношение к человеку. И я тебе прямо сразу мостик закидываю. Вчера угу. у меня здесь в другой студии Андрей Ващенко, угу. который считает себя экспертом по людям. Он сказал, есть три главных черты руководителя. Угу. Уважение, угу. терпение угу. и здоровая самовлюбленность. Угу. Вот давай, ну, может это... быть, с уважением что ли друг к друг другу начнем. Вот почему ты вдруг стал теперь экспертом по командам? Угу. То есть угу. ты же э экс CEO да. куча-куча всего, да. автор бизнес школы да. вверх, да, там, да, да, супер. Да. Что вот, как тебе, как что тебя? позволило тебе раскрыться, чтобы дарить людям вот это себя? Вот это же самопожертвование отчасти? Это скорее самопознание и самоосознание, я бы сказал, потому что я, знаешь, Роман понял про себя одну простую вещь. Я многие вещи умею делать хорошо, я умею хорошо готовить, — Нет, честно. — я Правда? — Правда? — Я хорошо умею готовить. — А что ты любишь готовить, кстати? Вот, — да? а, да? Могу тебе сказать, что со мной произошло два каминг -аута. Но это, это особенное. Да, да-да-да, именно так. Я для всех своих друзей был какой-то адский мясоед, понимаешь, да? — То есть, Ры, я там... — стейк, шашлык, <сёздly> там... — Вместо компота бульон, понимаешь, да? — Аж по Я даже бутербот с колбасой делал такого размера и называл... — Поможет! — ...что это колбасное пирожное. Вот знаешь, насколько я был мясоедом? Слушай, в течение года Отрубила. Рыба рыба, рыба, рыба. Рыба, рыба. рыба. Причем я не отрицаю мясо. А ну, ты вот рыбу, просто как-то... фанат. Еще одна тема. держим тему. Да. Вот, поэтому первое, первый коммин я перешел с мяса на рыбу. Угу. А, и второе. Я перестал пить алкоголь. Вообще? Ну как тебе сказать, что ну, бокал шампанского, можешь выпить? <смех> ну, скорее, там, знаешь, один шотик э, виски. виски да, там. вот так вот. Причем У -у -у. так, без фанатизма. Понимаешь, так со льдом, вот это вот очень хорошо. Это удивительно, потому что я никогда, конечно, особенно не вот этот бам-бам-бам, но вот прям вот так вот, и вода теперь мою все. Я пью. Разверну нашу ну, тему. Угу. Ты, получается, сейчас сказал все самые свои важные энерговосполняющие тебя вещи. Точно. А теперь вы, да, зачем? Да, да, да. зачем? Зачем? Да. И, и как человеку найти в себе руководителя? Ведь две боли руководителя. Одиночество да. и выгорание. Угу. Ну, давай я попробую, как я решил для себя эти вопросы. Давай. Итак, я умею хорошо готовить. Но я еще и умею хорошо продавать. Я люблю продавать. Второе, я умею хорошо делать маркетинг, я разбираюсь в маркетинге, угу. я разбираюсь в логистике, я умею читать финансовые документы, я много в чем хорошо разбираюсь. Но знаешь, в чем я божественен, в чем я прекрасен и, и в чем я, может быть, даже в радиусе там полутора тысяч километров, ну вот нет равных. Я понял одну простую вещь, что проекты, которыми я руководил и которые оказались успешны, они оказались успешны. По одной простой причине, потому что мне туда удавалось находить сильных людей, талантливых людей, Люди мощных группа, людей. Как говорил Стив Джобс, да? Точно. Да, да, да. Те самые. И, и даже я бы сказал, знаешь, это если я, например, считаю себя там А человеком, то это А со звездочкой, А с плюсом. А с плюсом. Это и болезненно. вот Это это, это наверное, вот самое главное, что я умею делать очень хорошо. Почему? Скажи мне тогда по-другому, да? Угу. Ведь э, речь получается следующая: э, собственники. Uh -huh. И генеральные директора боятся брать более профессиональных людей. Это что? Я думаю, что это просто такая, знаешь, еще тянувшаяся по инерции советская традиция директивного управления, и сейчас это уже просто не работает. Этот стиль, он, слушай, он просто за какое-то время, год-два-три, он просто уйдёт с рынка. Надо, надо подождать, подождать, оно вымоется. Хочешь uh -huh. пример? Друзья, год назад я э, консультировал генерального директора крупной логистической компании в Петербурге, и он вот для того, чтобы продемонстрировать, насколько он, он устал от без безинициативности, безответственности своих сотрудников, знаешь, такой бабах об стол, лист бумаги, uh -huh. я беру этот лист бумаги, а он мне говорит, представляешь, до чего дошло? И я читаю этот лист бумаги, знаешь, что там написано? Приказ, ну там, например, приказ 45 дробь 7. Настоящим приказом приказываю исполнять все приказы, изданные до настоящего приказа. То есть у нее просто Ты... безвыходное положение. А. -а, -а... И, и, и ты знаешь, я смотрел на этого человека, друзья, чтобы вы понимали, вы можете сейчас в Яндексе попытаться вот это все воспроизвести. Приказ Да, об исполнении приказов. Приказа. И вы там этого не найдете. Это я не вычитал, это я не украл, это я видел своими глазами. Причем нормальный парень, ему там 35-37, молодой, понимаешь, да? Не работают, приказы не работают. А вот как раз, что работает для успеха бизнеса, это создание крутой, успешной команды, каждый член которой сильнее тебя. Представь, что мы с тобой встречаемся на встрече. Я заказчик, а ты вот тот самый божественный. Да. Я говорю: слушай, ну все. Команда строительства. Да. безинициативные. Ничего да. не знаю. Даже приказ такой сдал. Что ты можешь мне сделать? Давай об этом поговорим. Что мы реально можем сделать? У меня роман есть любимый образ, и этим образом заканчиваются все мои презентации мастер классы меня часто приглашают. И это образ образ золотой рыбки. Что это значит? Да очень просто. Какая голова, такая рыба. У головы карася не бывает тела щуки, у головы щуки не бывает тело карася. Если вам не нравится, что происходит с вашим бизнесом, если вам не нравится ваша команда, то собственники, генеральные директора, примите ответственность и скажите честно, что начинать изменения в компании, начинать изменения в команде нужно с себя, вот так это работает. А теперь я задам тебе вопрос, Роман, как ты считаешь, вот, ну, Давай так на основании твоей практики, да, ясно. Какой процент собственников компаний и генеральных директоров компании готовы к изменениям и готовы к тому, чтобы начинать с себя? Ну скажи, вот. Я, я, я тебе отвечу, знаешь, как по хитрому, как да, вот в да, нашем да. бизнесе принято. Когда я веду мастер-класс, я говорю: "Слушайте, ребята, я вот сейчас буду выкладываться на полную, да. я отдам себя всего, да. но..." В лучшем случае из 100 человек, которые здесь сидят, может быть 4 ко мне подойдут, спросят, что делать дальше, один из них что-то будет делать. Ты оптимист. Я считаю, что три, понимаешь, да, но то, что 1-2 в лучшем случае сделали, я с тобой согласен. Можно разобью? Давай. Нужно, нужно. На основании своей 25-летней практики управления сотрудниками, людьми, создания успешных команд, я понял, что все люди делятся на три категории. О, супер. 3, 7, 90. Три человека из ста – это вот как раз вот эти меняльщики мира, uh -huh, uh -huh. которые хотят не только изменить мир, но и готовы меняться сами. И недавно я очень крутую фразу нашел, я тебе ее хочу отдать. Давай. А, «Меняй людей» или «меняй людей» или «меняйся сам». Вот это про это, понимаешь, да? И они готовы менять мир, они готовы менять людей вокруг себя, но при этом они понимают, что все изменения начинаются с, себя, с них самих, Себя. себя. Таких три человека из ста. Такие меняльщики мира. Ты такой, я такой, Стив Джобс был таким, Да Винчи был таким, Путин такой. Слушай, ты знаешь, вокруг тебя должен такие... тебе, Знаешь, что интересного расскажу, мне удалось, я тебе рассказывал, что я работал в Индии Сбербанке, который да. был продан группе банков UTP. Наш собственник, Александр Анатольевич Пономаренко, бывший владелец новороссийского морского порта, он сказал следующую вещь: Я создаю команду и хотя бы, чтобы 10% было голодных людей. Голодных к изменениям, да, которые ходишь. Если таких нет, все, можно закрываться, уходить, вешать замок на компанию. Ты знаешь, что я собираю такие вещи, если позволишь, я украду у тебя эту идею да? голодных да. до изменения людей. Голодных до изменений. Итак, три человека из ста. Вторая... Это они и есть. Да-да. Вторая группа семь человек из ста. Знаешь, у меня есть такое наблюдение, такая даже не теория, а практика, что в каждой успешной компании всегда есть великий первый, вот эти помнишь менялочки мира, uh -huh, да, uh -huh. и великий второй, тот человек, который его поддерживает, те люди, которые систематизируют бизнес. При том, что в России существует, к сожалению, такое высокомерное отношение к людям процесса, а я им песни пою. Систематизаторы. Точно, потому что эти люди поддержки, люди системы, без них ничего не будет, знаешь такой герой сокрушил препятствие, доказал, что продукт крутой, а пошел дальше, руины? а да, оно бамс и упало. И да. только вот эти люди поддержки, они и создают ценность бизнеса. Пример хочешь? Да, Все знают, про Стива Джобса, и мало кто знает про Стива возникает Точно. Все знают про Гейтса и мало знают про, про Алина или Балмера. Ален, да. или, Ален, Балмер, Ален, или Балмер, да, или Балмер да, пожалуйста. Да, да, да. Многие знают, все знают Рустама Материко, и мало кто знает про Игоря Косарева. Да. Много кто знает про Олега Леонова Дикси. 600 миллионов долларов, и мало кто знает Виктор Гурубунов, Виктор Туляков и другие люди, которые есть снимают... всегда с этими лидерами всегда кто -то тот есть... Великим первым всегда, вот обрати внимание, Великий вот, второй. Угу. тот самый Великий второй, и вот эти вот Великие вторые, это вот 7% из 100. Это 7 Можно человек. это назвать тандемом? Да, однозначно, я бы даже сказал дуэт. Дуэт, Пример, а вообще хочешь? дуэт в бизнесе сейчас вот с примером, вот это как, как вопрос, вообще кто больше успешен, одиночка или дуэт или тандем? дуэт или тандем дуэт, или там да тандем. потому что еще раз ты можешь сколько угодно доказать миру что твой продукт крутой угу. но слушай ты разорвешься ты не можешь все сделать за всех и ты должен себя окружать лучшим маркетологом лучшим продавцом лучшим производителем лучшим логистом да. а теперь друзья вы же смотрите этот эфир и вы хотите получить практический инструмент как? для развития бизнеса да. да мое любимое слово как да очень просто. Знаете, с чего надо начать? Надо начать вообще с того, чтобы включить свою голову на постоянный поиск лучшего человека в вашу команду. Пример, хотите? Да. До нашего интервью мы с Романом обсуждали наше интервью. И давайте, у нас не было никакой договоренности. У нас не было никакой договоренности. Сейчас я Роману задам несколько вопросов. Роман, в шоколаднице, где мы сейчас с тобой э, встречались и там завтракали и разговаривали, что я сделал? С точки зрения нашей или с точки зрения там, стафа, который точно, работал там? Точно. Точно. У тебя на глазах это же было. Да, то есть... Да. Он, что я сделал? Ты вот, сделал так, чтобы сервис, который проводит тебе шоколадница, был mm -hmm. лучшего, потому что mm -hmm. ты показывал... А кто что... был проявлением этого сервиса? Ты и наш официант, который... Точно, который да. зовут как? Настя. Точно. И что я с ней сделал? — Влюбил ее в себя? И я сделал про нее сегодня пост. Я взял ее да? контакт, да? потому что обрати внимание, несмотря на то, что раннее утро, она была улыбчивая, доброжелательная, она была сервисориентированная. От второй. От второй Рузили. Привет, Рузиля, Надо проснуться, так деньги не зарабатываются. И все. У меня теперь в записной книжке есть телефон этой самой Анастасии. И когда я буду делать очередной проект, и когда мне понадобится девушка в колл-центр, то я буду не заказывать там, найдите меня какую-то волшебную барышню из колл центра Анастасия, здравствуйте. Я могу сказать, что ты мне сегодня преподал два урока. Второй урок по заходу сюда в студию, когда только что сидящая девушка, которая узнала, что она Санкт-Петербург, я тут же тебе сказал, и ты тут же понял, зачем она тебе может быть нужна. Да. Когда вот так и надо работать. Точно. То, но это вот подожди, но ты же не родился таким. Ну, ну да, мне просто повезло. Как ты научил себя это делать. Я расскажу. Давай. Если позволишь, тогда проходим. Давай. давай. Всё, давай. Всё, я про это. Я, давай так. Я обещаю, что я отвечу на твой вопрос. Я не забуду. Хорошо. Первое: три человека из ста, люди на щеке угу. Второе, великие вторые. А 90-е. Роман, как ты думаешь, кто вот оставшийся 90%? Владимир, ну, судя по всему, это те люди, которые работают. вся угу. вся, вся весь оставшийся коллектив. Угу. То есть, это если. У меня немного другая деления, но я тебе сейчас примерно отвечу: угу. ранние сторонники, да. а, которые согласны на все изменения, да. а, поддерживающее большинство, середина да. основная, и противники. Скорее всего, это та середина, за которую идет наша с тобой война лидера ага. за то, чтобы привлечь их на сторону из Ну, на самом деле, мы с тобой, знаешь, смотрим с разной стороны на одну момент. На одну тоже Да. А, это дом 2 это такие люди кораблики, они знаешь так плывут по реке жизни, они твердо убеждены в том, что вот куда их жизнь прибила, это, это и есть жизнь, и от них ничего не зависит, и вот куда их прибила вот оно и вот прибило, у них нет никакой связи между тем, что они делают, и какой результата они достигают, этой связи нет, она ну она отсутствует, но они такие плывут, знаешь такие люди кораблики. Как ты думаешь, какие два любимых слова у людей корабликов? Два главных слова у людей корабликов? Зарплата? И 6 часов вечера. Первое слово, первое слово, которое они очень любят, это слово «повезло». повезло. Знаешь почему? Потому что слово повезло объясняет, почему у кого-то лучше машина, лучше работа, лучше жена, лучший муж, лучше квартира. Потому что этому человеку что? Повезло. Повезло. А ему не повезло. Не повезло. А то, что ты вджобываешь с 6 утра до двух ночи, это в его картине мира отсутствует. Но, он тебе все объяснил. Они же не хотят меняться. Так им нормально в этом, потому что они себе все объяснили. Да? И вот это слово повезло, оно все объясняет. Всё Хочешь пример, как это происходит? Конечно, конечно, Ты едешь на пятилетие или десятилетие выпуска там, школы или вуза, и там ты приезжаешь на новенькой Volkswagen CC. А он приезжает на ржавом велосипеде. И он смотрит на тебя и говорит: ну, конечно, у вас там в Москве. Повезло Повезло, повезло тебе, ты в Москве. Ты ему задаешь вопрос: что тебе мешает приехать в Москву, и чтобы тебе тоже повезло. Ну, это же нужно что... приехать. 100 миллиардов разных отмазок. Так далее, Но так великое искусство отмазок, кстати, у меня есть такой мастер-класс «Типология отмазок и способы борьбы с ними». Если хочешь, пригласи меня как-нибудь, я тебе расскажу. Окей, okay. да, давай с отмазками. На, сек на секунду верну тебя в… А второе слово, как ты думаешь, какое для них важное? Ты очень близко к этому сказал, прямо на, на букву «о». Yeah. Это прямо слово, которое… Yeah, блин, не я знаю, хочу... прям вот не буду тянуть время. Оклад. Оклад. Не-не, ну, Оклад. Зар... Оклад. Оклад. не зарплата, Оклад. Оклад. Оклад. потому что он какой? Фиксированный, он твердый, да, Он такой а фикс будет. Он, меня, он да? такой, да. Ты ему сначала час рассказываешь про то, как у нас да, компания а, а хорошо, да, да. потом ты вспоминаешь, рада ему сказать, ну типа задайте вопрос, и он спрашивает, а какой оклад твердый? Да. да, да а да, ты да, ему да, там да. про проценты не работает. Ладно. Окей. Все люди делятся на эти три категории. Супер. Все классно, вернемся к человеку, который руководитель. Мы до них работаем. Да. Он рыба, с него да. там все начинается. Точно. Но вот первое, что ты мне сказал, и очень важный момент, который я считаю, самый основной, вообще зачем человек? Угу. Вот как ему понять, зачем он здесь вообще? Ну, я для себя уже решил, у меня есть ответ на этот вопрос. Люди рождаются для того, чтобы быть счастливыми, это их самое главное предназначение. Они, конечно, потом учатся, работают, создают ценности, меняют мир, но самое главное, зачем существует человек, это для того, чтобы быть счастливым, это вот, вот его предназначение. Вот Боженька создал человека для того, чтобы человек был счастливым. Вот мы сейчас с тобой счастливы, потому что ты улыбаешься, я улыбаюсь. Вот. Как вот это состояние руководителю в себе генерировать, что ли? Есть какие-то способы, там, да. формулы или да, да, да, да. что будет? Если мы сейчас выйдем с тобой на Кутузовский проспект, или ты приедешь ко мне в Петербург, и мы выйдем на Невский, на Невский проспект, Медиаметрикс там, на Невском, да. на Невском 46, а мы с тобой выйдем на Кутузовский да. или на Невский, то мы увидим огромное количество людей с такими, знаешь, Хмурые серьезными убийцами, да. и вдумчивыми. Ты думаешь, это потому, что они не выспались? Нет. Mm -hmm. Ты думаешь, потому что они устали? Нет. Знаешь почему? Нет. Они едят то, что им не нравится. Они пьют то, что им не нравится. Они девают то, что им не нравится. Они живут с тем, кто они им живут, кем им не нравится. Они работают, где им не нравится. Они живут, где им не нравится. А почему? А я тебе отвечу. Потому что когда у человека, ну ему 17 лет, то когда мама ему говорит, ты должен поступить на юридический факультет, потому что юрист это престижно и и твердо. Он идет на юридический факультет. Ненавидит этот юридический факультет, но идет на него. Потому что в 17 лет, ну, попробуй по поспорь с родителями, правда? Но когда ты закончил? Когда тебе уже 21, ты 22? Решение, да конечно, как ты всё, конечно. Что тебе мешает? И Ничего. знаешь, что я могу тебе сказать? Это выбор человека. И главный выбор, который, надеюсь, вы коллеги сделаете для себя, вы хотите быть счастливыми, да или нет? Если человек хочет бросить курить, что он делает? Бросает. А если он не бросает, значит он что? Не хочет. Не хочет. А вместо этого он занимается сексом с твоим мозгом. Тоненькая, ментоловая, одна в день, с понедельника, вейп, кальян, бла-бла-бла, одна после обеда, ну и Слушай, все прочее. Ритуал. ты мне сказал, что у тебя четверо детей, это вообще для меня да. человек, имеющий там много детей, ну, да. вообще преклоняюсь. Да. Как ты воспитываешь в своих детях вот, вот это желание проявлять свое «я»? Бесполезно воспитывать. Ты просто должен это показывать своим примером. Потому что говорить, знаешь, Россия – страна победившего ворда. И если бы например, Владимир Владимирович мне позвонил и сказал: Владимир, становитесь министром цензуры России, то я бы знаешь, какой первый приказ издал <с <с вот <с в роли министра цензуры <с> России? А запрещение Вордов. Почему? А потому что мы вот это вот погруженные вот эту постоянную бла-бла-блацию, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Не надо, бла-бла-бла, надо делать. И дети главный э, для себя урок воспитания выносят именно из наблюдая, что ты делаешь, а mm -hmm. не говоришь. Потому что знаешь, когда ну, отец говорит сыну. Не надо курить. Это, ну, и и курит вот ну, ну, а это часто бывает. Да, Поэтому да. ответ на твой вопрос главное, чем я пытаюсь и хочу воспитывать своих детей, это своим примером. Я Что? так Что? делаю. Супер. Смотри, возвращаемся к Вот он проснулся вот сегодня. Мы сейчас нас смотрят по всей стране. Люди, де, предприниматели, собственники. Если это собственник и гендиректор, допустим, да, это вот ну конфликты всегда. Да. Если это собственник и гендиректор в одном лице, хорошо. Вот он проснулся, очутил, как ему прочувствовать свои внутренние ценности, на, чь, на что ему внутри себя опираться, что для него будет фундаментом, uh -huh. собственно, почему должен утром встать и с удовольствием пойти на работу. Uh -huh. Есть два варианта. А, ну, давай, во-первых, формулу счастья давай. я тебе расскажу, да, да, да, да, потому да, что, да. мне кажется, это очень важно, чтобы лучше заходило, чего мы тут с тобой вообще рассказываем. Ну и формулу счастья я это у кого-то из великих вычитал, это когда ты утром едешь на работу с удовольствием, uh -huh. а вечером ты едешь домой с удовольствием, и разберитесь на Если работу, у вас не так, работу, то работу, ну, да. что касается, да, что касается, домой с удовольствием, это не ко мне, у меня есть мой партнер по бизнес-акселератору Андрей Игнатьев, владелец 220 вольт, и он крутой бизнес-психолог. Позовем его как-нибудь сюда. процентов. Кстати, хорошо у нас с тобой денег идея – вот так регулярно встречаться. Да, это хорошо, и будем наносить непоправимую пользу. Вот он очень хорошо умеет разбираться, он очень хорошо умеет задавать вопросы, и он через вопросы не вталкивание – ты должен, ты обязан, а он вытаскивает, и когда человек выговаривается, расчищает вот эти вот наслоения вот эти капустные листы и остается самая главная суть в человеке поэтому давай то что я расскажу это скорее мое размышление да чем профессиональная область компетенции потому что менять людей это не ко мне менять компании развивать компании бизнес процессы регламенты процедуры ключевые показатели бюджет мы сейчас туда придем вот буквально да через один да да да да а вот как прийти к тому же, что какие ценности делают человека счастливым знаете что у меня есть один очень простой способ раз в два месяца делайте экзит это на 3-4 дня, просто купите какие-то билеты, и в среду вечером куда-нибудь, куда-нибудь, один. один, с любимой женщиной, пожалуйста, но так, чтобы вы могли просто помолчать. и прислушайтесь сами к себе, просто за эти 3-4 дня, вы когда вот снимутся вот эти наслоения, ты должен звонить, ты должен указывать, ты должен руководить, вот это рулить, сто руки шива, вот это все ответственность. Когда вы вдруг выдыхаете, начинаете думать о себе родном, чего же вы на самом деле хотите, и это работает. Но, а уже что касается профессионального коучинга, Роман, то это к тебе. Во-первых, я знаю, что ты в этом прекрасен и божественен. Ну и Андрей Игнатьев, пожалуйста, друзья, будут Побыть у вас вопросы задавать. Спасибо тебе большое. Да. да, это очень серьезная работа. Но ты знаешь, буквально фразу про коучинг, прекрасно, все супер, все понимают. Но когда люди понимают, что, а, это надо работать, не коуч будет тебе с тобой, да, а ты делать. сам, да, да, да. и за это надо платить, вот здесь Конечно, начинается да. вопрос. Окей, Яра приехал, разобрался. Теперь моя задача сказать хотя бы той команде, которая у меня есть, сформированная с хаотично, спорадически, те люди, может быть, которые не совпадают с моим но я хочу донести до них вот эту свою стратегию, вижен, свои ценности. Каким образом, вот мы уже подходим вплотную к твоей да, работе, да. как строить команду, опираясь на то, что для меня важно? Для этого нужно сначала себе ответить на один простой вопрос. Только честно. Не для меня, для себя, uh -huh. друзья. Мы же с Романом про практическую пользу, тогда вот получайте практический вопрос и дайте практический ответ. Я сейчас, двоеточие, я работаю на бизнес или бизнес работает на меня? Это ведь такой, знаешь, расчищающий вопрос, правда? Uh -huh. а для того, чтобы ответить на этот вопрос. Сколько процентов своего времени вы уделяете операционному руководству или даже деланию задач, выполнению задач за своих сотрудников? И дальше есть два варианта. Если вам это нравится, а такое тоже бывает, людям нравится, знаешь, он пришел на работу, он рулит, он пушивает вот этом операционном говнище, ему вот это, знаешь, этому пнул, тому сказал, этому послал, вот это вот указал, приказ издал, ну то есть такой, знаешь, занятой, такой, он такой выскочил, там что-то прикусил, вернулся опять. И домой такой, приходит и востребован понимаешь да если вам это нравится ну пожалуйста я, я это же если человеку нравится главное же быть счастливым делать то что нравится но если вы все-таки про развитие если вы все-таки про личное счастье а после которого становятся счастливыми и ваши близкие люди, и, кстати, и, и люди, люди в вашей компании в том числе, в том числе да. то тогда уже нужно задавать себе вопрос, а что делать для того, чтобы, наконец, не вы работали на бизнес, а бизнес работал на вас. И вот здесь главным ответом на этот вопрос и является поиск лучшего маркетолога в вашем городе, который должен работать на вас. Лучшего логиста в вашем городе, который должен работать на вас. Лучшего финансиста в городе, который должен работать на вас. Лучшего продавца, лучшего трата, а та и прочих лучших-лучших. Вы сейчас у меня спросите, откуда я возьму столько денег? Им же надо платить. Лучший маркетолог это же 300, лучший продавец это же 500, лучший финансист это же 700, лучший HR это же... Космос. Сейчас рынок взорвешь. <тизвольный> зарплаты да. <план> в Москве. <связь> не, ну, слушайте, да. <связь> не, ну можно в кадре суперджобе там попросить аналитику, и они тебе скинут. Вот. Ну, то есть почему-то есть представление о том, что сильные люди ⁇ это обязательно астронические зарплаты. Друзья, я вам раскрою страшную тайну. Роман не Басков, а я не Волочкова. И... К чему это я веду? Да к тому, что представление или жупел, или шаблон, или вот это вот представление о том, что хороший, сильный человек это большие деньги, это неправда. Ну, просто это неправда, понимаешь? Да, это, это неправда. Ну, я не елочка, а ты не медвежонок. Да? Хороший сильный это человек это неправда. И в Новосибирске, который так, стоит дешевле. Да, они, во-первых, они есть. Да. А во-вторых, вот что нужно, а вот что действительно как нужно привлечь. Да, привлечь. Для этого шаг первый. Посмотрите на свой бизнес, на свою бизнес-идею, а насколько mm -hmm. она вообще уникальна. Потому что если вы хотите привлечь, я недавно, кстати, пост сделал об этом в Фейсбуке, если вы хотите привлечь вот этого сильного маркетолога, сильного продавца, лучшего логиста и прочих там лучших производственников, да. то, конечно, это люди, которые уже все про себя понимают, они понимают, что денег они заработают всегда, и он, поверьте себе мне, он всегда может рискнуть на 3-4 места, на 5-6, на в том случае, если он верит, что он, зайдя в ваш бизнес, сделает что-то крутое, невероятное, то, чего никто никогда не делал. Помнишь э, фраза Джобса к Скалле? Ты хочешь газировкой торговать или мир изменить? Uh -huh, uh -huh. Это цепляет. И могу вам сказать, что для всех сильных людей это очень мотивирующая фраза. Биг идея какая-то должна быть, да. да? То есть большая, большая, волосатая, большая, идея. большая волосатая идея. И вот, знаю. наверное, вот еще на секунду отмотав, если назад, к тому моменту, когда руководитель куда-то поехал один, да. чтобы он ответился не только на вопрос, зачем, В а мне попытался бизнеса, найти да. вот эту вот большую идею. Слушай, если бы у меня было, ты прав абсолютно, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз ко мне приходят предприниматели, которые, знаешь, там, Маринович, вот ты же там главный по команде, главный по развитию, давай, помоги мне развить свою компанию. Мы начинаем туда лезть, а там, знаешь, что а там 147 547 сайт по продаже аксессуаров для, для mm -hmm. смартфонов mm -hmm. я задаю вопрос Слушай, а ты не думал, что до тебя уже 147 544 сайта собрали все деньги на этом рынке? Там уже нет для тебя. Как сказал денег. Андрей Парабелом, э, первые получают ягоды, точно. а последние получают продукты жизнедеятельности первых. Точно, точно, точно. Да. Да. Так да. вот к нему и приходят люди, 1547 человек, в статусе и в профессионализме этого. Бизнеса. И знаешь, когда я задаю вопрос, может быть, имеет смысл уже что-то ну, прям новое придумать? Ведь есть же возможности запустить уникальное все, что в Сарапуле, в Москве, во Владивостоке все, или в что Калининграде? Хочешь, все, что Но для этого нужно просто задать себе задачку, хочу сделать уникальное. Знаешь, что говорят? Так, так же все делают. Я говорю, ну да, ну такая если ты будешь делать то, что делают все, помнишь, как Энштейн, что такое безумие, это делать одно и то же и ожидать другого результата, так не работает. Теперь давайте конкретику, прямо сейчас, друзья, вот прямо сейчас делаем на паузу э, запись эфира, который вы смотрите э, с э, Романом, идете в э, Google и в поисковике набираете techcrunch.com TechCrunch.com. Пожалуйста, есть 3-4 крутых ресурса. Если хотите подробнее об этом, зайдите ко мне на Facebook во Вконтакте, задайте вопрос, я вам напишу. Но первый ресурс, который точно надо просто каждый день, знаешь, как гигиена, и утром и вечером, Смотреть смотреть: Там тренды. Да. Ты знаешь, тренды, ты знаешь да, этот да, ресурс? Тренды. Кто с кем слился, кто с кем разлился, Что кто сколько денег привлек, кто обанкротился, кто пробил ярд. Это работает. И я знаю людей, которые сменили свою область деятельности, они нашли там идеи, они в своих городах запустили эти идеи. И за три года развели бизнес до такого состояния, что уже продали эти бизнесы Яндекс Еде, привет партии еды и Михаилу Перегудову. За да. три года да. парень да. был э, менеджером по маркетингу за 80 тысяч рублей в э, Webinar.com и сделал партию еды, сервис по доставке еды для приготовления самому на кухне. Все, понимаешь, да? И все. И два месяца назад Яндекс Еда их купили. Круто! Круто. Вот я об этом, поэтому, друзья, перестаньте делать 147 547 сайты по продаже аксессуаров для смартфонов. Читайте techcrunch.com, а как запустить бизнес, как привлечь инвесторов, как выстроить системный бизнес, это обращайтесь ко мне, а как перестроить мозг, это к Роману. Итак, команда. Все, я приехал, хочу поговорить. Что мне делать? Вот дай какие-то практические рекомендации. Вот с точки зрения, вот если я понимаю, что твой проект по построению команды там три месяца, полгода примерно занимает. Да, ну вот, правда. да. Чтобы вот какие-то. Вот, можешь по шагам пройтись, чтобы. Я, я понимаю, да. не у всех есть деньги. Да. Но мы тоже должны что-то делать такое людям. Да. Давай скажем, как вот это можно сделать. самому? Хорошо. Какое самое главное слово, а, как ты считаешь? Вот какое самое главное изобретение человечества? Команда. Люди Команда. Работают да, это хорошо. Да. Групповая ремонт работа. Хорошо. А еще знаешь? Колесо. Какая? Комиссия. Комиссия. Комиссия. Давай сейчас мы с тобой договоримся. Просто на честность. Давай. Вот нас сейчас смотрят наши зрители. Правда? Как ты думаешь, сколько процентов из них реально сделают? Как мы с тобой говорили, 3. 3%. Да. И у тебя там, например, твоя аудитория там 15 или 20. Или ну, 40 сейчас тысяч. в данный момент нас смотрят там тысяч, 5000 тысяч человек. 5000 человек. Так вот, из этих 5000 человек 3 получается это сколько? 5, 150 человек. Да. Да? Друзья, 150 человек, которые будут делать. Давайте договоримся. Мы для вас. Работаем, вы, да. Мы работаем с Романом сейчас на вас. Исключительно. Вы получаете практические инструменты. Вы начинаете их внедрять. У вас за полгода бизнес вырастет минимум на 30, на 40, на 50%. Точно. И, пожалуйста, в апреле, в мае будущего года вы находите... Романа и меня во Фейсбуке, и пишите «друзья, внедрил, результат получил, получайте 20% дополнительного дохода, который я благодаря вашим инструментам получил». Это честно? Честно? Это честно. Да. Договорились? Если вы ок, если вы согласны, ставьте плюсы и поехали внедрять. Шаг первый. Сделайте аудит, он очень простой. Возьмите вашу штатку, возьмите э, фамилии ваших сотрудников и поставьте красным зеленым. Э, напротив того человека, который грызет ваш мозг невозможностью выполнить задачу, отметьте красной галочкой. А если ваш сотрудник, который принимает решения самостоятельно, <coughs> предлагает эти решения, такой ответственный, э, ставьте зеленым. И вот такой вот красный зеленый, красный зеленый. Красные грызут мозг, не хотят брать на себя ответственность. Зеленый сотрудники, которые вырабатывают решения, запрашивают ресурсы и готовы брать на себя ответственность и решать задачи. красное зеленая Оцените вы сейчас, где находите. Делали скрининг. Да, да. Если вот... вся штатка красная. Это, это, это же просто. Я сейчас не предлагал Знаешь, там 360 градусов. Знаешь, там вот это вот все. Нанимать Методики. Маккинзи за миллион долларов. Нет, просто красно зеленая красно зеленая это первое. Второе. Посмотрите, каких у вас больше. Что-то мне подсказывает, что красного цвета будет много. И делаем после этого второй шаг. Запоминайте, квадратное колесо лучше, чем отсутствующее колесо. Я не предлагаю вам немедленно сразу с этими красными людьми расставаться. Боже упаси. Этих красных людей делим на две части. Часть первая – это тех, кого нужно научить, потому что он хочет делать, но не умеет. Бывает такое. Хочет, но не умеет. Да. И могу вам сказать, что из двух слов «хочу-могу», как ты думаешь, какое для меня самое главное слово? «Хочу». «Хочу». Потому что очень многие люди могут, но И не, не хотят. хотят. <Steafed> <emptylerin> это говорит, помнишь анекдот, говорит, какой самая обидная для мужчины, встреча с мужчиной, который хочет, который может, но не хочет. Да-да, это катастрофа. Поэтому для этой первой группы, тех, кто хотят, но не умеют, просто научим. Пример. Вчера у меня была сессия с парнями из Хабаровска, очень крупный производитель нерудных материалов. Да-да-да. Ну, у меня от Калининграда до этого, от Владивостока до Праги. И там действительно очень классная барышня в логистике, Uh, Все в порядке, делает ошибки, научить надо. Uh -huh. Поэтому первая группа красных людей... Учим. Учим. Учим. Просто надо научить. Uh -huh. Так бывает, что человека надо просто научить. А вторая группа красных людей, которые могут, но не хотят, здесь опять делим на две части. Их надо попытаться замотивировать. Ну, там, поговорить по душам, потому что так бывает, что человек устал хотелку включить. А, хотелку включить. И такое, знаете ли, бывает. Три инструмента практически для включения хотелки вот у этого уставшего. Первое. А, назначаем его наставником для новичков. Хорошо бывает, работает. Загорается человек. Бывает такое, прям бывает. Второе. Даем ему внутренний проект. Потому что у вас же, ну, наверняка, уважаемые руководители и предприниматели, есть такая полочка, и на ней такие, знаете, лежат идеи под названием Когда будет время, займусь, правда? Берете эту идею, даете этому уставшему и говорите: Только тебе доверяю, через месяц, через неделю, через два дня а приходи, мы. пожалуйста, с планом, как это реализовать. Бывает, у -у -у. загорается. Я это видел своими глазами, друзья. Видел, как люди от такого тоже загораются предложения. И третий инструмент тоже хорошо работает это передвижение либо по горизонтали, либо по диагонали. Вот прям, вот именно так. Не вверх, друзья, боже, упаси. Либо по горизонтали, либо по диагонали. Ну, то есть. В другой город отправил филиал, другой филиал, город. Да. Или там директор по маркетингу, а его назначат директором по продаже. Или по логистике. Да, или вот. И, и это срабатывает. Совсем красные. А совсем красные, у меня любимое слово не увольнять, ротировать. Ротировать. ротировать. То есть с людьми надо расставаться тогда, когда вы к этому готовы. Потому что, опять же, если человек хоть какой-то там процент эффективности дает Это лучше, э, чем квадратный кольцо то лучше. Точно, точно. Шаг да. два. Да, сделали. Вот э, с красными разобрались, теперь с зелеными с теми самыми, которые, помните, замотивированные и крутые. Здесь моя любимая технология называется сверхморковка за сверхрезультат». Очень хорошо и круто работает. Ну, понятно, что у вас, друзья, есть там регулярные ваши системы стимулирования. Заработал, получил 3%, премии, переменные, сделал 100%, сделал это. Это, это все понятно. Но очень крутой инструмент, друзья, это провести стратегическую сессию, договориться. Кто за что отвечает для достижения стратегических целей собственника? Роман, ты в этом прекрасен. Спасибо. И я такой продукт на рынке предлагаю. И вот когда собственник а, понимает, mm -hmm. чего он хочет, в будущем году, в 2019-м, например, добиться и на этой стратегической сессии расписывается, кто за что отвечает, у кого какие ресурсы есть, кто к какому результату должен прийти и сумма этих результатов и дает выполнение целей собственника. Вот когда мы это все расписываем, тогда мы, моя любимая техника, собираем ключевых людей компании. Их, как правило, 5-7 человек. Потому что ты знаешь, что компания это набор функций. Да. А люди это носители функций. Да, да. Главный по маркетингу, главный по продажам. Всем друзьям логи... Да, да, да, 7 друзей. Да, ключевые 7 функций. собираете их и говорите, коллеги. Если мы за 2019 год добиваемся этого результата, например, у нас продажи были 170 миллионов в 2018, 250. и мы сделаем 250 в 2019, или у нас было 500, и мы сделаем ярд, все хотят ярд. Вот если мы это сделаем, то, друзья, 15 января 2020 года я с каждым из вас встречаюсь, и вы получаете вот эту самую мою любимую дольку от сверхморковки. Да. Она причем не отменяет регулярную, ежемесячную, ежеквартальную систему стимулирования, проценты, премии и прочее, а это именно суперическая сверхморковка. Слушай, а ну даже, даже вот этого первого шага, если его просто сделать, это принесет кардинальные результаты. Да. Я тебе говорил, что время пролетит незаметно, осталось три минуты. Пожалуйста, За... я Fair готов к... ответить на главный вопрос. <смех> на главный вопрос следующий. Скажи мне, пожалуйста, что все-таки самое главное в работе руководителя? Ехать на работу с удовольствием. И через формулу своего счастья. Это, конечно, и главный шаг для того, чтобы наконец быть счастливым, создать команду, которая позволяет тебе получать кайфу и удовольствие от работы, а не относиться к ней как к проклятой каторге. Где это вообще написано? Роман, где это написано? Где это написано? Где это написано, что работа должна быть каторгой? Где, где, нет, это, такого где это написано? Нет, такого Нету нет, этого. Нет. Это, это, это, почему, почему вообще кто нам сказал, что работа должна быть каторгой? Друзья, есть один очень простой способ для того, чтобы работа была удовольствием, приносила вам счастье и достаточное количество денежек для того, чтобы были счастливы ваши родители, ваши любимые дети и крутые сотрудники вашей компании. Сделайте так, чтобы вы занимались только тем, что вам нравится, и это прямая дорога к успеху. Смотри, ведь сегодня мне очень что нравится, что это слово «успех» за эти 45 минут прозвучало сейчас в первый раз. Да, ну это мы не об ну, этом. не в последний, но да, в первый. Мы, да, да, мы, да. мы об этом думаем, но мы не говорим об этом. Точно. А для меня денежка, это, знаешь, это не просто способ купить молоко или там зимнюю это резину. Это успеха. Это, скажем так, это оценка. Если я сделал что-то очень хорошее, кайфовое, люди мне проголосовали за это полезное и ценное да? для них предложение, денежкой. Понимаешь, да? И да, очень просто. Да. Больше денег, больше голосуют. Если меньше денег, значит, людям не нравится. Коллеги, не занимайтесь тем, за что вам люди не платят, а прямая связь, чтобы вам больше платили, заниматься только тем, что вам нравится и будет вам счастье. Точно. Давай быстро пробежимся и подведем итоги о том, чем мы с тобой говорили, потому что мне очень нравится всегда это делать. Я буду говорить, ты меня добавляю сразу. Итак. Первое, надо разобраться, зачем ты? Yeah. Зачем ты? Yeah. Чтобы почувствовать себя и вырваться из контекста, возьми, купи билет yeah. на день, на два, yeah. да в конце концов просто пойди в парк погуляй. Точно. Да, найди себе возможность ответить на себе вопрос, выключи телефон и подумай, что ты делаешь, Точно. ради чего Побудь ты живешь. сам с собой, будет послушай сам, сам себя. Послушай сам себя. Если у тебя есть деньги, найми себе коуча, чтобы yeah. он с тобой поговорил. Это тоже yeah. важно. Найди товарища, друга, не знаю, любимую женщину, которая тебя поддержит yeah. и которая готова тебе помогать. Это первое. Потом да. ты пришел к свою в команду и посмотри на этих людей. Какие бы ни были, они твои люди. Да, да. Плохие, хорошие. Ты можешь их оценить, и ты дал один из первых шагов зеленый красный скрининг. Да. Технологию ты очень подробно писал. Попробуй с ними поговорить о том, что для тебя важно. Да. Ты сразу увидишь яркость в глазах, огонь, да. потухлость, все остальное. И мы знаем, что 3% тебя поддержат, 7% будут тебе помогать это делать, 90% будут молчать. И вот там как раз. Делай вот... то, что тебе надо, если да. ты их будешь контролировать. Да. Вопрос другой, следующий вопрос, ты отвечаешь себе, после того, как ты сообщил всем им, что для тебя это важно, ответь себе на вопрос, ты работаешь на бизнес или бизнес точно, работает на точно, тебя. Абсолютно. И тогда тебе возникает вопрос, а что тебе нужно делать? Увеличивать 3%, увеличить 7% точно. или продолжать вот так же работать на них? На 90%, да, да? Да, да. После этого ты поговорил, что да, все понимаю, идешь дальше, следующим шагом. Ты говоришь, а вот теперь я хочу не приказ, а действие приказов. Угу. А давайте-ка, ребята, принимайте решения сами. Точно. И как раз для того, чтобы они принимали решения сами, ты берешь вот этих самых близких к тебе людей и создаешь с ними условно некий тандем, в которых вы друг друга понимаете. Да. да. А для того, чтобы еще раз, нарисуйте себе вместо портретов там лиц, висящих на стенах, рыбу, которая будет обозначать, что это ты сам, и это начинается с тебя. — Если позволишь, сейчас фотографирую, потому что, друзья, вам это может быть не видно, а для меня очень-очень круто, что в тех э, записях, которые сейчас делал Роман, главное слово в центре — это слово «команда». — Команда. — Команда, да. — С большой буквы «К». — Я безумно рад тому, что у нас с тобой получилась всего полгода прошло без того, как мы с тобой договорились, я надеюсь, следующая встреча пройдет раньше. Давай сделаем серию программ про команду, Давай. будем приглашать наших клиентов, Давай. будем рассказывать людям, что реально менять мир. И да. менять можно своими руками. Сто процентов. И это зависит только да. от вас, друзья. Безумно рад, что ты был здесь, спасибо тебе огромное. Спасибо за внимание, друзья, надеюсь, что было не просто интересно, но и полезно. Я Владимир Маринович, бизнес-школа «Вверх», XSEO GET, акционер GET. счастливый человек, который занимается тем, что ему нравится. Сегодня побывал у второго счастливого человека, <свят> Романа Дусенко, который занимается тем, что ему нравится, и который, и человек, который тоже наносит непоправимую пользу. Спасибо, Роман. — Спасибо тебе. Коллеги, это был «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко на радио «Медиаметрикс» и Владимиром Мариновичем в гостях. Пока, до следующих эфиров. — Пока. Да. Доброго солнечного дня.